Объект номер SCP-142. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Перед работой с SCP-142 сотрудники должны заземлиться при помощи выдаваемых перчаток и антистатических ручных и ножных браслетов. Настоятельно рекомендуется изъятие у персонала перед контактом с объектом всех металлических предметов, а также любых устройств, излучающих сигналы в электромагнитном спектре. Раз в неделю персонал должен выполнять разрядку электричества SCP-142, чтобы предотвратить возможное опасное накопление. Персонал не должен удалять SCP-142 из места содержания без приказа вышестоящего начальника. В случае несанкционированного извлечения персонал подлежит дисциплинарному взысканию. Описание. SCP-142 имеет размеры примерно 10 на 8 сантиметров с выпуклостью в центре. При высоких температурах его цвет становится прозрачным, но при более низких температурах, меньше 300 кельвинов, цвет остается постоянным тускло-серебристым. Поверхность гладкая, как стекло, объект легко уронить при прикосновении голой кожей. Под большим увеличением на поверхности видны буквы «Айот В». Другие данные об «Айот» можно найти в документе 142 «Айот В». SCP-142 также обладает способностью накапливать очень высокий заряд напряжения, получая электричество, подобное статическому, при взаимодействии с проводящими объектами в сухой атмосфере. Хотя удар током, который человек получает при взаимодействии с SCP-142, редко может привести к травме или смерти, он способен повредить или уничтожить электрооборудование. Основная причина содержания в SCP, то что если ему позволить, то SCP-142 может генерировать и удерживать электрический заряд, достаточный для запуска двигателя, смотреть документ 142-А, несмотря на отсутствие в нем внешнего источника энергии. Приложение. Всему персоналу SCP, работающему с SCP-142. ата 5 Дата. 2008 года. Тема – Содержание SCP-142. До меня дошли сведения о случаях нецелевого использования SCP-142. Два сообщения о случаях использования частично заряженного SCP-142 в качестве шутки, электрического рукопожатия. Одно сообщение об использовании SCP-142 для зажигания флакона с аэрозолем и несколько других инцидентов, о которых не сообщалось, но которые были отмечены. Это не первый случай, когда персонал злоупотребляет SCP. Позвольте напомнить вам, что мы его содержим не без причины. Любой, кто попадется на нарушение условий содержания данного SCP, будет подвергнут строгому взысканию. Если, конечно, до того времени его не убьет сам SCP. Документ номер 142А «Приобретение SCP-142» найден при помощи SCP. привел поисковую команду к небольшой молочной ферме на окраине Теруэля, Испания. После установки карантина и обыска было обнаружено, что об SCP-142 знал пожилой человек по имени. Он прикрепил его к трактору Аплина 1921 и использовал в качестве источника энергии для зажигания. Агент выкупил объект у фермера и сумел уйти с минимальной историей прикрытием убитых и раненых нет документ номер 142 айот в исследование айот в после нескольких недель тестирования и наблюдения на SCP-142 были замечены очень мелкие и грубые вытравленные буквы айот в попытки поцарапать или повредить SCP-142 оказались успешными удалось сделать две 5-миллиметровые отметки на плоской стороне стальным резцом первоначально считалось что айот в это возможное имя создателя или первооткрывателя SCP-142, и что это откроет много возможностей для выяснения происхождения других объектов SCP. Во время опроса гражданских лиц, контактировавших с SCP-142, было установлено, что женщина по имени вырезала на SCP-142 инициалы своего бывшего жениха Аарон Хосеф. Дальнейшие исследования надписи не рекомендуются.